не вижу солнца луч, не вижу звезды Я не слышу пение птиц, не пахнут розы За окном моим туман, не видно небо Будто стая облакой с неба Я не знаю почему так получилось, где-то ты сидишь одна. И так тоскливо, грустные глаза у моей любви, грустные глаза. Знаю, я, но ты меня проси, я прошу тебя. Но когда посмотришь на меня, ты меня поймешь. Знаю я, что ты меня простишь И мою любовь И мою любовь Снова с неба дождь польёт И очень грустно но и он пройдет, настанет утро, снова выйдет солнце луч, даря надежду. Знаю, ты ко мне придешь, и будет все как прежде. Я не знаю почему, на небе звезды, пусть я вижу лишь одну.